Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить о некоторых продуктах нашей компании. Кстати, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал, в моих соцсетях, подписывайтесь. Будет очень много интересной информации. И смотрите, вот один из моих любимых продуктов NRG, это витаминно-минеральный комплекс, который дает энергию, сжигает жиры, питает наш организм классными... Витаминами здесь несколько запатентованных смесей есть. И достаточно одну капсулу в день. И э, ну, продукт дает энергию. Вот я часто езжу за рулем, поздно вечером, рано утром. Я выпиваю одну капсулу и чувствую себя великолепно. Целый день я энергичен. Э, следующий продукт э, сибирская чага. Этот продукт, который включает работу надпочечников, он повышает иммунитет. И в наше время, когда сейчас коронавирус, пандемии, этот продукт организму просто необходим. И почитайте в интернете, вот Чага, посмотрите. И у нас в компании есть этот классный продукт, он доступный по цене. И очень классные результаты, партнеры, клиенты отмечают, что иммунитет повышается и решается очень много проблем. И еще один продукт, это тычуй, стопроцентная спирулина, тоже натуральный продукт. Очень много полезных веществ. И в наше время, зачем нужны нам вообще БАДы, да? Э, многие говорят, что они нужны, другие говорят, они не помогают, ничего. Но я вам хочу сказать, что наш организм, он сам Бог так создал э, человека, что наш организм сам и очищает, э, выводит все ненужные вещи и питает его, да? но в наше время, когда экология э, в плохом состоянии, продуктов питания очень мало хороших, и нужно наш организм, организм, клетку подпитывать биологическими добавками. Так вот эти продукты, они натуральные и они дают очень классные результаты поэтому друзья ознакомьтесь, если вам нужна дополнительная информация, составы и другие продукты, вы можете обратиться ко мне под этим видео будут мои контакты, я дам более подробную информацию и э, рекомендую и желаю вам чтобы вы заботились о своем здоровье сейчас, не тогда когда придет э, беда, да, когда вы сильно заболеете, тогда БАДы уже, они помогут, но не в такой степени, поэтому наш организм Нужно помогать иммунитету, чтобы он был классный, здоровый, чтобы вы всегда не болели. Будьте всегда здоровыми и счастливыми. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Если вы пользуетесь этими продуктами, напишите под этим видео, какие у вас результаты. Напишите отзывы, чтобы больше людей узнали об этих классных продуктах. Все, всем пока-пока и до скорых встреч.